Друзья, всем привет! У нас в работе гольф под полировку, жидкое стекло, антидождь на стекла и корректировку. Машина у нас была в работе, мы ее красили. Мордуей. После ПДР пришла, то есть корректируем. Ну, есть несколько повреждений на автомобиле, которые надо закорректировать. В работе будем использовать сейчас глину. Глины очищаем. Все стекла, кузов, все кроме пластика структурного То есть все, что гладкое, все очищается глиной, снимается какие-либо загрязнения. Покажу, как очищается стекла под э, антидождь. Это такая процедура по-своему особенная, но обязательная. И что? И сегодня мы приступим перед полировкой сразу сделаю корректировку, поскольку места чагов не так уж много. Сразу покажу, как я их я беру. Тут я буду убирать, применять аэрограф, потому что тут все повреждения с характерным направлением то есть тут можно применить аэрограф глина, глина это такой здоровый кусок он дорогой но от него нужно отщипнуть небольшую часть небольшую долю и этого куска мне хватит в принципе, который я сейчас отщипну на весь автомобиль вот тут я отсюда уже отщипал на две машины, то есть два куска вот такой кусманчик я отсюда оторвал. Сейчас его хорошо разминаем. Автомобиль уже помыт, очищен. То есть на автомобиле нет мусора. Это очень важно. Иначе мы очень быстро бьем глину. И есть вероятность, если остался песок или что-то, что мусором разотрем царапки. Хорошо его выминаем. Он становится мягеньким. И потом можно будет проходить по самому автомобилю. Сейчас все это дело покажу. Для работы с глиной использую 49 номер. Это лубрикант Automagic. Глина мы сейчас попытаемся очистить, вот видно, а -а, птичьи какушки. Она потихоньку глина у нас превратится в лепешечку такую плоскую, более широкую. Ну это со временем. Которая хорошо очищает. Там, где глина цепляется, там ей нужно поработать. Там, где глина проскальзывает. Значит там все чисто, как бы не стоит задерживаться на этих местах. Лубрикант нужен еще для того, чтобы размачивать само загрязнение, которое имеется. И также помогает скольжению глины, потому что без воды глиной работать невозможно. Работаю без перчаток, потому что ну, мне лично неудобно. В перчатках я не чувствую, как работает глина. После того, как отработаем глину, надо будет еще раз автомобиль обязательно хорошо вымыть. Вот видно уже даже, что сейчас начинает глина загрязняться. Автомобиль хорошо вымыть, высушить. Потом приступим к очистке стекол после глины, после мойки. Очистка стекол и еще раз мойка. То есть тут этот автомобиль пройдет где 4 этапа мойки. Так, ну тут мы какушка счистили. Пойдемте покажу, как глина сработает вот здесь то есть имеется это не царапина это какое-то загрязнение не исключено что оно снимется только растворителем, но глина тоже забирает забирает, забирает отлично, глина забирает эта глина не абразивная, то есть после нее не остается матовости а есть глины которые очень жестко работают, но после них матовые участки остаются. То есть именно этой глиной можно вообще убирать загрязнения без дальнейшей полировки. Вот в таком русле проходим весь автомобиль. Очищаем, снимаем вот эти, как бы так показать, вот эти загрязнения. Это все можно убрать глиной. Так, теперь приступаем к очистке стекол. Я заднюю уже почистил. Нам нужно два состава и ну, что-нибудь чистая салфетка, которую потом выкинем. Первый состав маленькой бутылки – это концентрат, разведенный один к трем с водой. Это 66 номер. Второй состав, 777 номер – это очиститель. То есть у нас есть кислота, у нас есть щелочь. <coughs> что мы делаем? Наносим кислотный состав. Это нам нужно для очистки водного камня. Наносим, даем ему чутка постоять. Немного. То есть один борт завалюем. А то, что попадает на кузов, это не страшно. Этим же составом очищаются диски только в концентрации 2, 1 к 2. Потом берем тряпочку, салфеточку и начинаем активно растирать, счухивать водный камень. Этот процесс не мгновенный. То есть надо раз, вот я растер. Сейчас второй раз попшикаю, разотру. Отсюда смоем. Главное насильно долго не оставлять, чтобы он ни в коем случае не высох. Потому что будут проблемы потом с разводами. И обязательно его нейтрализовать. Первый круг. Там даже тряпка грязная становится. Уже и капельки держатся по-другому на стекле, не образуют потеки. Дряпочка вон прямо как загрязняется. А это стекла чистые, которые были. <клес> <клес> Работать лучше в маске, но я, к сожалению, в маске не смогу ничего рассказывать. Потому что <клес> <клес> имеется ароматик. Это не супер концентрированный состав, но тем не менее. Все, теперь берем теперь берем 77-й и активно промачиваем чуть шире, чем где мы работали, чтобы брызги, которые попадали на кузов, тоже смыть. Работать буду секциями. Сейчас заднее стекло и эту часть смываю водой. Потом, после того, как очищу все стекла на кузове, еще раз прохожу шампунем. Он тоже по-своему домоет остатки, нейтрализует. И у нас не будет никаких проблем. Хочу показать разницу, как стекает вода. Здесь просто почищены глина и помыта шампунем перед этим. То есть тут на стеклах был нанесен гидрофоб. Показываю здесь. стекло гидрофильное то есть полностью очищенное на стекле нет, никаких остатков никаких составов теперь последний смыв с шампунем оставляю так на пару минут пусть поработает где-то там в углублениях куда стекал состав пусть тоже с шампунем нейтрализуется протираю варежкой мохнатой волосатой собираю, может где-то грязь хотя все вынесло вроде хорошо обмываем, сушим и готовимся к корректировке. Так, начал я тут корректировку делать. Это у нас получается задняя часть крыла. Здесь размотовано все две Это колокс зеленый, потому что ну, тычковать тут просто нечего. То есть подкрашиваем с аэрографа, протрем липкой салфеткой, лакернем аккуратненько с переходным растворителем сразу смешая лак. И потом аккуратно все вполируйся. То есть проблем тут быть не должно. Делаю на ребре из скотча такой типа парашютик, чтобы не было у меня зоны опыла лишней. Дальше никуда. Теперь катимся к царапинам. Царапины. В царапинах все обезжирено. Обеспылено. Вытерто, вычищено. Делать я буду по такому принципу. Сейчас крашу Царапина. И лишнее, поскольку Как я сказал, площадь повреждения Имеет четкие границы Можно будет срезать каттером лишнее Давление ставлю небольшое Это что такое? Проблема этих гавнегаорографов В том, что На них все Не слава богу То есть подкрашу я с аэрографа, чтобы зерно более-менее хоть имело какой-то распыленный вид. А залачу я методом тыка, так сказать. Потому что мне тут нужно дать глубину. То, что я сейчас подкрасил так пятно, это не страшно. Это все дело сотрется катаром ну, сейчас высохнет, я покажу это все дело просто так более-менее хотя бы похоже будет лежать зерно все, эффект, эффектный положили сушка 15 минут прошло подсохла краска, берем катар катар без изменных и стул, и срезаем срезаем лишнюю красочку еще раз повторюсь, именно вот такой тип ремонта прокатит только там, где есть полная площадь опоры с перекрытием больше, чем в половину каттером, чтобы можно было спокойно вот отработать, и он не зацепил краску, нигде ничего не срезал, отцеплял а только лак. То есть лак он срезает грамотно, а если есть какие-то неровности, он их срезает в тупую. Поэтому не на всех повреждениях можно отработать каттером. По краске, то есть подкрасить с аэрографа и очистить все диалокатора. Да. Далеко не на всех. Все внутри все чисто, теперь в принципе можно, ну если там есть необходимость в этом, даже не видит. Если есть в этом необходимость, растворителем рядом вытереть. Ну, тут, допустим, вот далеко, где приплыл, тонкий лежит, там катор уже хреново берет. А чтобы не шкрябать плоскость, можно взять просто растворчик и аккуратно вытереть. То же самое я тут прошел по точечкам. Короче, пшикал везде на ровном, где видел какие-либо повреждения. И теперь я пойду разведу быстрый лак сейчас. И отработаем здесь уже кистью а, быстрым лаком. В принципе, прям необходимости вытирать сейчас краску нету, потому что когда будем быстрым лаком работать, я еще его буду подтачивать, еще брать. А, тогда оно и ототрется уже остатки. Замечательно. Приступим к лакировке. Залит лак 38.00 быстрый. Взял переходник глазуритовский. Он нам тут понадобится. Настроил ствол и аккуратненько. есть сейчас выливаем лишнее. так не могу снимать и работы заливаю в пустой аэрограф режу э, эту заливаю там его можно перемешать чтобы он со стенок забрал остатки чуть-чуть чуть-чуть выливаем мимо даже не чуть-чуть а хорошо так продуваем и теперь задача тоненькая так чтобы у нас лак в каплю не пошел Это чистый ростов Смотрим на вот. Можно еще Ой, очень тонкий Расклеиваемся, расклеиваемся и тут пройдем по ребрышку чтобы матовую часть скрыть при полировке здесь не будут использоваться никаких наждаков исключительно паста и круг все тут все теперь это уже выливаем потому что он он у нас смешанный хоть как ни пухрины, в какой-то доли с лаком имеется. Здесь оставляем насушку и идем рисовать царапины. Так, приступим к нашим баранам. Опять же, лак а, густой, два к одному, без всяких разбавлений. И любимая жесткая волосина. Так, как бы теперь Поймать то, что мы снимаем Здесь будет в два приема пролокировываться, Потому что за один заход Ее не укрыть Хотя, знаете, волчок себе прекрасно чувствует. Но он еще даст усадку. Чутка. Которую мы потом будем стачивать, собственно говоря. Ну все равно, второй раз надо будет пройтись хотя бы посмотреть. Надо, не надо. То есть проконтролировать. В этом случае проще сделать немного больше, и потом это немного больше сточить. Опять же, плоскость позволяет это все срезать катером. Красиво. Запилить в ноль, потом наждачком. И будет красота. Все, минут через 15 подойду, проверю. Может быть еще покапаю. Продолжаем. Прошла ночь сушки естественной. Теперь мы берем Ковакс Сталиблок, на нем Таликат Это наждачок 800 и 1200 И сейчас 800 делаем вот такое вот Движение, не надавливая Я точу только фактически Макушку лака, понятно, что рядом там Может что-то забирается, но это всего Берется 1200 и потом Под полировку Уже мелким 2,5 наждачком Подтачиваем, подтачиваем Все, поймал плоскость, хватит Переворачиваем на 1200 Все, хватит Тут надо теперь доработать 2,5 То же самое на крупном Хватит. 1200. Все, остается махонький внутри глянчик. Вот, чуть-чуть глянчик это в самой глубокой точке. Лочок чуть сыграл. Ну, это угадать очень сложно. Сейчас это все до трем зеленым 2,5. И в принципе все готово. С этой стороны тут уже процесс полировки полным ходом идет. Ух ты, чуть не упал. За малым не погиб на рабочем месте. Вот остаток от самой глубокой царапины не ушла она полноценно, так как хочется. Ну, то есть так ее не видно, ее можно поймать только под фонарь, под каким-то углом. И тут все растерто, располировано видно только чуть-чуть отличие по цвету, потому что аэрографом подкрашивалась. Но если подкрашивать не аэрографом, то это все крыло под покраску пускать, потому что там уже локалить особо не Ну, это будет уже не локальный ремонт. Это треть крыла. Идем, наделаю там. Так, а сейчас попробуем вот такие вот такие штуковины. Я же забыл, что я ее покупал. Это тоже клеющаяся фиговина. Ну, клеющийся наждак на прозрачный тип аппликатор. 1500. После него, в принципе, можно сразу вполировывать Плюс это у нас наждака, он сильно не гробит шагрень. Хорошо перебивает риску. Просто, что в большом формате. И вот фактически мы доточили ту глянцевую часть, которая была внутри в ноль. Подубрали. Оп, все. Так, 1200 разработали. Теперь берем автомэджик PS1. Баночку надо вырабатывать. До конца. Там еще много пасты. Мех, мирка. И на таких немалых оборотах Дубасим. Блин, куда поставить так телефон, чтобы снимать? Попробуем. Берем, протираемся. PS1 делает, конечно, вещи. Вещи, чудеса, камера, соберись. У нас вот тут имеется вот она, царапина. Цвет чутка конечно отличается, потому что аэрографом нанесено. То есть есть небольшое, небольшое различие. Но ну, по крайней мере. Вот так вот его уже не видно. Потому что расстояние дает свое. Царапины глубокой нет. Ничего такого не выпадает на глаз. Результат мне нравится. Теперь в таком же духе. Полируем, пробегаем по машине и потом мягким кругом. И она у нас готова к застеклению. Здесь тоже все отполировано. Чутка под определенным углом выбивается зерно но ну, опять же аэрограф никуда не денешься вот так что ну. Саша, все, доделаем что там а, ну она глубокая, она все равно чуть-чуть останется ну, что тут есть ну да, Саня, Саня под толщиномер <соцентрический> допиливает остатки, ну а мне тут этот бортик и, а и завтра застекляем ее продолжаем, у нас кузов там готов и стекла к нанесению антидождя и жидкого стекла. Посмотрим, что у нас тут есть в комплекте. От Nazivol. Это флакон. 50 миллилитров с распылителем. Ага, тут пломба стоит. Снимем пломбу. Потом... Ага, это салфетка для располировки. Замечательно. И... Не наклеечка, но по наклеечке предложим клиенту, захочет приклеить, захочет нет. Так, наносится она отдельно, сколько я помню, аппликатором из микрофиброчки, а этим чисто растираясь. Прикольная салфетка брендированная. Потренировался я составчик наносить. А, растирать удобно микрофибры которая идет в комплекте, вот этой тряпочкой специально. А, пару раз так делал, потому что она... Какая-то спиртовая у него основа, и он так быстро, очень быстро высыхает, испаряется, но зато располировывается хорошо. Потому что я видел разные составы для стекла. Есть такие, которые наносят, они такой мутной жижей стоят, их потом ошибят идут Очень удобно, что в фрысковке не надо никакой бутылочки какого аппликатора по сути вот сейчас состав начал тягаться его хотя бы можно располировать сразу становится стекло скользким прям сразу Очень легко работать с ними, я прям не ожидал. Так, теперь что, надо опустить стеклышко и дотереть вот ту полочку, чтобы она тоже была вытертой. Все, окошки обработаны. Чуть-чуть прошло времени. Наносили в таком порядке по рекомендации технолога, чтобы, говорить потом, когда брызгаете на кузов, если он будет уже обработан, не попадали капли. Поэтому в таком порядке. <клёк> Дальше теперь нанесем тоже от Назиола однокомпонентный состав, это из простых жидкое стекло у него есть прыскалка в комплекте, но я не знаю наверное я буду наносить на аппликатор, чтобы опять таки на стекла не попадать То есть посмотрим как, это, как этот состав у нас отработает попробуем конечно в Но я прям удивился, когда открыл коробок что есть прыскалка Начали работать. Я наношу состав все-таки на аппликатор, так удобнее мне, привычнее. А Александр располировал и говорит, тугинько идет. Значит, в этом составчике слюшничка побольше, чем в этом вавергласе. Потому что вообще прям, ну, довольно-таки легко растирается. А тут я даже, когда наношу у него вот, вот это не вот, стоит. вот эти вот слои толще и растираешь, растираешь. Да. Потуже. Ну его также надо будет два раза пройти растирить. Сейчас и потом, когда все, все обработаем еще раз. Нормуль. Тут еще надо будет протереть. Mm -hmm. В ложбинке. Ну то на втором проходе. Почухать его, да? Ну, этот моноко он гораздо легче располировался. Тогда мы даже по времени видно, что он легче. Ну, у нас борт сделан. И половина крыши из составчик, скажу так, интересный. Он... Хоть и растирается плотненько, ну, гораздо плотнее, чем тот же монокот этот Эверглаз. Ну какой-то вот есть в этом шарм что ли. Изюминка. Да, изюминка. Меня это заинтересовывает, подкупает, не знаю чем. Ты с не протирал еще? За ребра. Давай. Потому что я тут уже по фаре разбежался. И на аппликаторе этот состав гораздо дольше находится, то есть он жирнее получается. На точки пошел, почти на ну крышку. да, почти на крышку размазал. Так, оно видно, что оно так и да, и она видно, что ты его пока наносишь, он есть, он присутствует, он наносится, и такое ощущение, что ты его в объеме даже больше наносишь, навалишь. Будем наблюдать, очень интересно. И это самый простой у Нозиола. То есть у них есть еще два сложнее и дороже. Но ну, один там чуть-чуть дороже, а другой прям совсем дороже. Кстати, я сейчас вставлю, случайно сняли видео, такое вставлю вам вставочку, посмотрите. Разница между чуть-чуть дороже и совсем дороже. Насколько. Поехал. А там тоже едет на этом составе. Нет. Явно отличается Ну прям когда это дело случайно сняли Прямо чуть-чуть подудивились Это Дмитрий к нам приезжал Технолог компании Просто показывал так, Ну и мы в принципе закончили автомобиль Застеклили все Даже дверные проемы Потому что оставался составщик <зачем> Закатали наглухо Теперь мелочевки, там подотирать стекла внутри, какую-то, может, пыльцу, при пыльцу. дверями пока не хлопаем сильно, пусть состав чуть поработает, подсохнет. И, в принципе, все. На машину у нас ушло. Это мы, Сань, когда ее начали? Вчера или позавчера? Вчера. Вчера. Ну, грубо, полных два рабочих дня вдвоем. Почти два рабочих дня. В одно лицо, конечно, это посложнее сделать, подольше. Ну... Вдвоем побыстрее получается. По составам я в принципе поговорю с хозяином машины, попрошу, чтобы он на первую мойку приехал ко мне, я ему ее сделаю все бесплатно. Но понаблюдать за тем, как что отрабатывает. То есть, ну, получить первое впечатление вживую, а не по рассказам. Да и все. В принципе. Как таковое тут. Проблема, что там хоть было. Да, сейчас да, сейчас еще не добрался, там проблема какая-то, телепайца фишка дверная. Ну еще раз дотерка проверяем, чтобы все было чисто, и автомобиль готов к отдаче. Хорошо на темном смотрится стеклышко прям красиво. Ладно, приедет на мойку, попробуем снять как оно работает. Всем пока!